со мной ничего не работает я вижу улучшение у окружающих у меня людей у соседей а у меня же ничего вот сюда обращи, обратите свое внимание вот сюда будьте добрым будьте чувственным старайтесь найти радость 3 элемента полностью изменят вашу судьбу создавайте тепло как сказано в одной мантре сейчас я ее вспомню «Ом бурбувас витур вареньям барго даят». Так вот, она имеет другой перевод, но как бы эзотерический перевод имеет тоже, тайный перевод. Он звучит так. «Пусть огонь милосердия и тепла моего сердца так возгорится и будет греть тех людей, которые находятся рядом со мной. И этот огонь сожжет тех, кто хочет мне зла» греет тех, кто рядом, и жжет тех, кто вокруг нас. Именно поэтому я все время говорю такие слова. Не дарите свою любовь окружающим.